Hello everyone! Welcome to my channel. Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. My name is Masha. Меня зовут Masha. It's time for learn Russian, and we're going to talk about спасибо и пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо и пожалуйста. In Russian there are three phrases that help you be more polite and use more spoken Russian phrases. Спасибо. Спасибо, спасибо. Спасибо за. Спасибо что. Спасибо за то что. Спасибо за. Спасибо что. И спасибо за то что. Let's start with спасибо за. Спасибо за plus noun or gerund. Example. Someone helped you, and you can answer him: "Спасибо за помощь." Thank you for your help. za за plus noun помощь." "Спасибо за помощь." Next example: My friend gave me a book, and I told him: "Спасибо за книгу." Спасиба за noun книгу." Спасибо за книгу. Next. Спасибо, что. Plus action. Спасибо, что. End verb. For example. Спасибо, что навестили меня и выпили все спиртное. Спасибо, что навестили меня. Навестили. Навестили. It's action, but in past tense. The present навещать. We already know. Спасибо за. За. Спасибо что. And залась вам. Спасибо за то что. Вот спасибо что. And спасибо за то что. It's like the same. And the forms are the same. Спасибо что и спасибо за то что. Plus action. It's a verb we can't use noun with спасибо, что и спасибо за то, что. For example, спасибо, что помощь? No. Спасибо за то, что помощь? No. We have to use verb. Спасибо за то, что помог. It's a past tense or in the present. Спасибо за то, что Помогаешь. When someone tell you спасибо, yep, one of the form of спасибо. Спасибо, спасибо за, спасибо что, спасибо за то что. You should answer пожалуйста. But, пожалуйста, we use in two cases. The first case when you answer to спасибо, example. Маша, спасибо за помощь. Пожалуйста. Маша, спасибо, что помогаешь. Пожалуйста. Маша, спасибо за то, что помогла. Пожалуйста. When someone tell you спасибо, you should answer пожалуйста. It's polite. A lot of Russians do it. It's spoken Russian. And the second case when you ask for something and you end пожалуйста at the end of your sentence example i ask you помочь, помочь, it's simple rules and you can use it in your speech every day i hope it was helpful for you please write comments like it, and subscribe to my channel. I will post a lot of videos about Russian and how to learn Russian. I wish you all the best. Я желаю вам всего самого наилучшего. Have a good week, хорошей вам недели и всего самого наилучшего. Спасибо и до свидания. Hello everyone and welcome back to my channel. Как шпак. Ну так это норм? Ну просто О, можешь водички сюда дать.